Заверушечка, любимая моя, Сквозь моря, океаны и горы, Сквозь луга и поля и ручьи Души шли и тянули оковы, Но любили они в вглубь земли. В этой жизни тебя повстречала Я давно далеко от краев Тех родимых, в которых бывала и не раз, и не два. И буду вновь. С днем рождения тебя поздравляю. И желаю любви до небес. Расширения счастья и рая изнутри. Ведь только там полон мир наш чудес. Я тебя очень сильно люблю. Я тебя поздравляю с днем рождения. Я очень рада что ты есть в моей жизни. Завирушечка, любимая моя. Дорогая наша Иришка, дорогой наш, дорогой любимый человек, самый родной, самый близкий, наш учитель с большой буквы. Мы поздравляем тебя с днем рождения. От всей души желаю тебе, моя дорогая мама Ира, чтобы у тебя в семье Всегда было счастье, чтобы у тебя э, в доме всегда было место сил, чтобы ты была наполнена любовью и радостью, светом, и чтобы этим всем ты всегда, бесконечно делилась этим с нами. А теперь танец! Да. Рождение! Любви за головокружения! Ночей день! С днем рождения! Любви до кружения и чумового настроения и самых радостных друзей! С днем рождения! Рыбишко, я тебя поздравляю с днем рождения! И хочу тебе сказать свои слова благодарности, самые такие искренние, идущие от сердца, за то, что ты появилась в моей жизни, за то, что так веришь в меня, за то, что наставляешь меня. Ты знаешь, что ты для меня учитель, проводник, родная моя душа, сестричка. Я тебе желаю от всего сердца счастья, женского и человеческого, и божественного. Пусть будет больше счастливых, радостных дней, пусть будет много веселья, таких, знаешь, фейерверков, чувств в твоем окружении, в твоей семье. Пусть живете вы в благости, в богатстве, пусть роман вы тебя любит и носит на руках, а детишки пусть растут и доставляют тебе наслаждение удовольствие. Верных тебе хороших учеников, вдохновения и всего самого-самого наилучшего. Люблю тебя и крепко-крепко обнимаю. Дорогая Мининица, с днем рождения, Ирочка, дорогая наша. Очень люблю, хочу тебе пожелать искренне настоящего человеческого женского счастья, пусть оно в тебе искрится, сверкает и выдает ну, какие-то невообразимые вещи, те, на которые способна только ты. Пусть все, к чему прикасается твоя рука, растет, развивается, процветает. Всех благ тебе, твоей семье. Будь счастлива! Люблю! Я, и я тоже присоединяюсь к этому прекрасному, веселому, радостному паровозику поздравляющих. Ирочка, ты настоящий луч света для нас всех. Для меня так точно. Я восхищаюсь тобой, учусь у тебя каждый день. Мне кажется, уже с утра до вечера иногда слушаю что-то, вникаю, читаю, и ну, такое чувство, что ты со мной почти каждый день с утра до вечера. Я хочу тебя поздравить и пожелать, чтобы в твоем сердце всегда этот огонек горел Такого, такого тепла, который ты излучаешь, чтобы душа всегда была в состоянии весны. Наверное, не просто так люди рождаются в определенное время. И ты родилась весной, и вот ведь, наблюдая за весной, понимаешь, что весна, оно особенное время для каждого из нас. И, и вот знаешь, что ты любишь леса, хочу тебе этот маленький кусочек краковского леса подарить. Вот, он такой щебечущий, белки прыгают, окружают, бабочки летают. Уже настоящая весна распустилась. И это так прекрасно. Жалко, видеозапах не передает, но я думаю, он долетел где-то там нотками. Поздравляю тебя, обнимаю, желаю прекрасного Нового года. С новыми плодами, победами. Пусть в нем будет все, как ты хочешь. Ирочка, с рождения тебя. Ты великая душа. Ты меняешь жизни людей. Ты открываешь сердца. Ты обычных бабонек делаешь феями, волшебницами, ангелами, мастерами. Я восхищаюсь тобой. Я восхищаюсь безмерным океаном твоей любви. Я восхищаюсь безмерным Твоим терпением. Я восхищаюсь безмерной Твоей силой. Ты неимоверная женщина. Ты свет. Ты любовь. Ты мудрец. Ты человек счастья. Спасибо, что Ты есть в моей жизни. Спасибо, что я познала новую жизнь благодаря Тебе. Спасибо, что я теперь тоже могу нести свет и любовь. И учить дальше людей жить по законам Творца. Я желаю, чтобы у тебя все в твоей жизни было то, что ты хочешь. Чтобы все твои проекты реализовывались. Чтобы у тебя была опора. Чтобы у тебя была поддержка. Чтобы ты могла творить все то, что желает твоя душа. Я уверена, что от этого мир станет светлее, что от этого мир станет богаче, что свет победит тьму. Я желаю, чтобы все твои близкие и родные люди всегда были рядом с тобой, чтобы ты могла их обнимать, чтобы ты могла ними радоваться чтобы ты могла любить их не только на расстоянии сердца. С днем рождения, Тебя, любимая! Пусть у тебя в жизни все сложится только так, как ты захочешь. Обнимаю. Дорогой учитель-наставник, дорогая любимая сестра, поздравляю тебя с Новым годом жизни. Пусть Новый год жизни... Исполнит все самые заветные желания, реализует все самые смелые задумки, радости, любви, богатства, изобилия, наслаждения, удовольствия, счастья. Ты свет и любовь. Расширяйся. Я благодарна Вселенной за встречу с тобой. Люблю тебя. С, с днем рождения. Я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего хорошего, счастья, здоровья. И я бесконечно благодарна тебе за то, что ты есть в моей жизни. За то, что ты изменила мою жизнь. Благодаря тебе она изменилась. И э, хочу пожелать, чтобы и дальше э, твои знания, твоя мудрость э, каждого кого касались, э, точно так же меняли твою их жизнь. Благодарю тебя. Ещё Дорогая Кирочка, я на улице без маски, с кофе, снимаю тебе почти запрещенное поздравление. Что хочу сказать? С днем рождения! А, пожелать, как всегда, хочется много-много, практически такой целый-целый огромный мир, каким являешься ты сама. Но я не готовилась, поэтому экспромт. Хочу тебе сказать, а, чтобы завтра и, и целый год, и много-много и лет подряд да, рядом с тобой всегда были те люди, с которыми очень Приятно, надежно, круто, драйвово, идейно, фиячить, как мы говорим, создавать новое, создавать то, чего еще не видел мир. У тебя это очень здорово получается. Я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты есть, за то, что ты встретилась мне, моей семье, нам, потому что а, ты такой волшебный а, пенделин если можно так сказать, человек, у которого всегда есть в запасе мотивашка, всегда есть в запасе ресурс для того, чтобы перешагнуть то состояние, в котором ты находишься, сделать шаг вперед и идти, и дорога, конечно же, появляется само собой, или, как мы уже знаем из видео, да, прыгнуть вниз с небоскрёб и лететь, это уже не страшно, кажется, мы летаем регулярно, и для меня это, это хорошее состояние, да, потому что какая-то очередная маска, очередная корона, она снята и, и, и, и тоже летит вниз. Я хочу тебе пожелать много-много времени, пуская оно как-то в, в проекциях всех этих мерностей перетекает, растекается, появляется не, неоткуда для того, чтобы реализовать все твои задумки. Много-много... А, Волшебных рук, умов, <смех> людей рядышком, много-много вдохновения, много-много правильных слов, чтобы не выливались в твои прекрасные стихи в послания, в тексты, которые прям всегда очень точно, всегда банзамом на душу ложатся. Много-много всего того, что, что, что, что бы да, хотелось тебе как, как женщине, что бы быть наполненной, а тебе как маме, чтобы да, радоваться успехом своих детей, реальных, физических, и тех, которых у тебя уже кажется 50, а может и больше, да, которые появляются после соприкосновения с тобой. Детей виртуальных, таких как проекты, таких как Путь интуиции, таких как Our Room Song Club. И... Жить живую жизнь. Каждую минуту жить живую жизнь. Люблю тебя очень-очень. За тебя. Гірочка, мой дорогий сердечный учитель, я тебя щиро вітаю с днем народжения. И желаю и далі якомога больше вдячних учнів которые тоже будут развиваться. И ну... Ты имеешь доступ до безмежной ресурсов. Я, навіть не знаю, что тебе побажати, но я тебя очень люблю, обнимаю и целую с нами